Автор концепции суверенной демократии Владислав Сурков, экс-помощник президента РФ Владимира Путина, призвал решить украинский вопрос. Он уверен, что вернуть Украину в орбиту России можно только силовым путем. Об этом он рассказал в беседе с авторами проекта «Ворганзоу». «Конечно, силой. Силой. Сила бывает разная, не только военная», — отметил Сурков. Он добавил, что есть еще сила спецслужб. Имеется так называемая «мягкая сила» а еще сила экономического и политического влияния. «И мы видим сегодня, как мы это раньше и предсказывали, что мы выигрываем международную ситуацию, что мир реально устает от Украины», — обратил внимание он. Сурков также ответил на вопрос, почему среди российских чиновников мало сторонников ДНР и ЛНР, и рассказал об особенностях русского мира. «Нам нужен только один сторонник. Путин его фамилия. А он есть. Он за Донбасс», — уточнил Сурков. Напоминаем, что перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Украина относится к русскому миру, учитывая общие корни обеих стран – исторические и культурные связи. Он пояснил, что Москва будет использовать против Киева мягкую силу и не станет прибегать к методам, противоречащим международной практике. Заметим, что не отличающаяся большой любовью к России президент Эстонии Керсти Кальюлот в ходе форума «Йолта European Strategy» В интервью изданию «Европейская правда» откровенно сообщила, Евросоюз устал от Украины. Европейцы сейчас не видят никаких позитивных изменений за прошедшие годы и даже намека на правильную динамику в будущем. Украина, по общему мнению в Европе, не стала менее олигархической и коррупционной. Слова Кальюлот вызвали нервную реакцию в Киеве.